Всем привет, это Форум Свободной России. Я Алина Винтер. И сегодня у нас в гостях писатель, публицист Алина Витухновская. Алина, здравствуйте. Здравствуйте, писатель и политик. Да, я думаю, званий много можем перечислять. Прям вот очень да, я согласна. Так, ну тема у нас тоже сегодня достаточно. И начнем, наверное, самой громкой, которая уже не утихает не то, чтобы неделю, даже не две, это уже месяц наверное где-то продолжается эта ситуация в Чечне это похищение заремы Мусаевой жены бывшего судьи в Чечне сейчас мы видим вообще безумие ситуация обернулась настолько странно насколько вообще мы не могли ожидать там проходят какие-то митинги где проклинают семью Нгулбаевых то есть это уже действительно выглядит неадекватно, не то, чтобы там ведут себя как животные, животные себя так не ведут. И как вы думаете, есть ли вообще какие-то границы, и почему публично до сих пор там, Путин хотя бы для вида ничего не говорит? Или вот Кадыров может делать все, вот прям на видео снимать пытки, выкладывать к себе в Инстаграм, и никто ничего не сделает? Но, к сожалению, границ нет, потому что границы устанавливает гражданское общество, которого почти нет. Границы устанавливает Запад, который по различным причинам не хочет радикально вмешиваться в ситуацию. Иначе для подобной личности, как Путин и его представитель Кадыров, конечно же, границ нет. В этом и смысле тут очень много моментов. Во-первых, власть переигрывает. То есть ее можно сравнить, нашу диктатуру, можно сравнить с брежневским застоем по своей методологии, по своим посылам, всем по вот этой имитации жизни, имитации традиционалистских ценностей. Но в брежневские времена такой трешатины, как говорится, не было то, что происходит в школах, чтобы там увольняют учителей, которые читают Хармса, вы тоже слышали, да? Это, конечно, похоже на какую-то пьесу абсурда и такое утрирование. Это утрирование происходит совершенно намеренно. Дальше по самому Кадырову, да? Существование самой его Персоны в легальном политическом поле являются ничем иным, как осознанным попущением Кремля. Фигура Кадырова – это осознанный жупел, используемый пут... пут... пут... пут... для устрашения внутренних врагов. А почему это происходит? Ну, чтобы кто-то выполнял грязную работу. Не гоже самому Путину быть опричником и устраивать вот такой террор. Это игра в доброго и злого следователя. Путин как бы добрый, а Кадыров злой, но на самом деле это единая сила. Существует миф, что в горах сидят какие-то сверхлюди с длинными бородами и грозными профилями, которым позволено все, а кремлевские чуть ли не... Платят им дань. На самом деле огромное ассигнование, которое идёт, идут в Чечню, просто пилятся на федеральном уровне к удовольствию всех участников. Как решить эту проблему? Вот в свое время силовики развели Ельцина на конфликт с Чечней. И второй раз такую ошибку повторять ни в коем случае нельзя никакого силового решения чеченского вопроса быть не должно. Но в перспективе, вопрос, когда наступит перспектива, наступит, конечно, когда кончится диктатура, а диктатура, конечно же, кончится, она не вечна. В перспективе вот моей идеи рефедерализации, пересмотра федеративного договора в сторону того, чтобы вот это спонсирование регионов как минимум уменьшилось, должен быть рассмотрен новый федеративный договор и пусть чеченцы решают свои проблемы сами, пусть они сами определяют свою судьбу и в рамках вот этого нового федеративного договора может быть даже рассмотрен вопрос о выходе Чечни из состава РФ. Это не то. Ельцинская, берите свободы сколько захотите, как говорят на модном попсовом языке он сейчас очень политически уместен на данный момент это другое но действительно с Чечней слишком много проблем слишком много стоят ли человеке жизни и жизни вот этой преследуемой семьи – это кошмарная история того чтобы все республики дружили и мирно существовали нет и видимо с Чечней это совершенно особый вопрос вы сказали, что Путин и Кадыров — это там добрый и злой следователь. И в связи с этим есть два вопроса. Во-первых, Разве там Путин добрый или злой? Ощущение, что он просто исчез. Вот в конфликте с Чечней, то, что сейчас происходит. Есть Кадыров, есть там какие-то депутаты, какие-то еще представители чеченской власти. Ну, Песков как-то иногда что-то пытается сказать. И то из разряда мы ничего не знаем. А Путин просто вот исчез, его будто не существует. И второй вопрос из этого вытекает. А для кого тогда вообще разыгрывается эта сценка? Добрый, злой, кому вообще смотреть этот спектакль и для чего он? Ну ведь мы с вами смотрим. Этот спектакль заполняет ту пустоту, которая наполнена, которая наполнена источает и производит Россия. Псевдо-новости, псевдо-проблемы, трагедии, которые... Вот, Но ну, в постмодернизме вообще нет и не должно быть трагедии. Чтобы случилась трагедия, надо очень постараться. И, безусловно, история с семьей этой ⁇ это дикая трагедия. Вот они и стараются, они выжимают пустоту, чтобы существовать. Они настаивают так на своем существовании, плюс на репрессии, о чем я говорила не раз. Выделен бюджет. Эти репрессии уже... Не остановятся, они коснутся всех, вплоть до самих представителей власти. Репрессивный механизм будет двигаться бесконечно, пока с него не соскочит. Как бы в техническом языке, но в общем, на самом деле, чем лучше и отлаженнее системы, но чем быстрее и безумнее она двигается, тем быстрее соскакивают предохранители. Вот этот предохранитель, он уже болтается. А вы ищете в этом рациональный смысл. рациональный смысл, рационального смысла в насилии, в принципе, никогда не было. А в двадцать первом веке, когда вопросы решаются на дипломатическом уровне, на экономическом уровне и на прочих иных насили, смысла в насилии нет никакого. Но, к сожалению, это единственная схема, по которой может существовать нынешнее государство российское, которое. Ну, когда антологически, экзистенциально, политически с катушек уже сорвало. Сейчас оно пытается, сейчас оно сорвется с катушек технологически. Но, к сожалению, мы находимся внутри вот этой черной воронки, вот этого закручивающегося ада, да. И нет никакого тавтологии, но факт. Нет никакого смысла искать в этом рациональный смысл. А возможно ли клановая война? Я вот разговаривала с сыновьями похищенной женщины, и они говорят, что на самом деле внутри Чечни очень много тех, кто ненавидит Кадырова, и прям наоборот, даже тех, кто его любит, гораздо меньше, чем тех, кто его прямо активно ненавидит, Но или все-таки вот уже не тот период, не тот случай, когда, возможно, война и народ запуган? Я не знаю, потому что мне, для, чтобы ответить на ваш вопрос, мне бы не хотелось просто прохпонировать тему, мне бы хотелось пообщаться тогда с представителями чеченского народа и видеть ситуацию изнутри. К сожалению, я не знаю ответа на этот вопрос, но теоретически возможно, потому что никто, ни один народ не хочет быть закручен в водоворот деструктивных исторических событий. А как вы думаете, почему вот эта сама ситуация не так ярко освещается в СМИ? Многие представители оппозиции, ну как-то кто-то высказывается, кто-то, ну что-то происходит, ну и происходит. Ощущение, что уже никому ничего не интересно, и все пустили руки, и как будто вот вообще ничего нельзя сделать. Или действительно все, что мы можем, это наблюдать за ситуацией, и реально никаких действий, никак мы повлиять уже не можем. Ну, во-первых, люди хорошо говорили и действовали, когда полагали свои действия безопасными. Поскольку мы находимся внутри диктатуры, по чьей вине, я говорила не раз и не хочу повторяться, по чьей вине внутри оппозиции, не Путин, это понятно, что в этом виноват так и так априори. Люди просчитывают риски, не хотят рисковать им мы не имеем права критиковать их за это, потому что самоубийственная логика пассионария, которая рвется в борьбу, это было уместно опять в начале 20 века. Но сейчас человеку, дорогая его жизнь, он, в принципе, может уехать. И непонятен предмет, за что мы боремся, тогда как непонятно, кто, будет, кто получит преференции в борьбе за власть. Если, например... Извините, все заточено под Навального. Зачем другим людям в этом участвовать? Вопрос встает совершенно закономерный. Да? И так далее, и тому подобное. Люди боятся, это, конечно, их право. Идет вот какой-то протест, совершенно с неожиданной стороны, так некто Леонид Иванов, глава общероссийского офицерского собрания, заявил о, том, о нежелании, о том, что он выступает против развязывание войны в Украине и, собственно, практически он за отставку Путина, это очень неожиданное заявление, потому что э, я понимаю, что это полуфлотовая политическая фигура, это генерал в отставке, возможно, что это какая-то провокация, возможно, что он на пенсии человек сбрендил, но эта ситуация показывает нам, куда уйдет протест слитый. ФБК он уйдет, о чем я писала не раз, может уйти в национал-патриотическое русло, и то, что ряд либералов не хотели взаимодействовать с национал-патриотами, не хотели вести диалоги с силовиками, делали свое ФИ в отношении на просто националистов, хотя и там есть совершенно разные люди. Это может сыграть с нами злую шутку, потому что когда возникнет протест, тому самому, когда возникнет революционное настроение, его пока нет. Но если оно возникнет, то глубинному народу будет куда ближе риторика национал-патриотов, выступающих против Путина, чем риторика либералов, выступающих против него же. Потому что глубинный народ уже за 20 лет убедили, что либералы, собственно, виноваты во всем. И мы не можем переделать это, не владея СМИ. Это надо, как бы, надо говорить обратное «но». Это невозможно чисто технически. Очень было глупо это не учитывать. Не так давно Илья Яшин начал призывать всех к подписи петиции по поводу отставки Кадырова, естественно, общество, как всегда, разделилось на две части, одни смеются и говорят, ну это же бред, какой-то там чейн-шорк, кому это надо, это никак не повлияет, но другие, естественно, говорят, что это лучше, чем вообще сидеть, обсуждать или вообще не обсуждать, а на чьей стороне вы или, может быть, у вас вообще своя какая-то позиция и это третий вариант? Я считаю, что против Кадырова должен выступать кто угодно, но не Илья Яшин, не являющийся значительной политической структурой, который вызовет скорее некое ёрничание в свой адрес. И для Путина он, собственно, не значит ничего. То есть, Но ну, если вы хотите посмеяться, то сделайте так и подписывайте это. За Яшином. Я, честно сказать, я думала, вы не зададите это вопрос. Я хочу избежать критики тех, кто не хочется быть в роли вот этого падающего подтолкнул. Так вообще, люди сами хотят куда-то падать. Я не хочу их критиковать. Это все нелепые действия, обнажающие нелепость самой сущности, ряда системных либералов и людей, которые. Вот они вошли в роль, они понимаете, они больше ничего не умеют, они не могут мыслить нестандартно. Вот я Яшин уже высказывался по Кадырову, сколько-то лет назад он проводил какие-то пресс-конференции и так далее. Это его тема, он не может придумать ничего нового и встает на старые рельсы, но эти старые рельсы проржавели. Это ни в коем случае не значит, что мы не должны выступать против Кадырова. Должны и все, и каждый по-своему. Но не отдельно Илья Яшин, потому что он скорее профанирует свой посыл, профанирует антикадыровскую тему, делает ее комической, чем приводит все это к какому-то, соответственно, результату. В общем... Жаль, мне жаль, что люди не видят себя со стороны. Тогда перейдем к следующей теме, это ликвидация мемориала на той неделе... Вышла уже мотивировочная часть Верховного суда, где прямо вот аргументы расписаны, почему ликвидировали. И достаточно интересно сравнивать решение по мемориалу с тем же решением ФБК, потому что в деле ФБК суд вообще не церемонился, он сказал, выходили против власти, призывали других выходить, поэтому вы экстремисты, то есть никакого закона, никакого права, вот просто какие-то безумные надписи на коленке. А здесь мы видим, что суд решил прям действительно прикопаться. Он нашел кучу формальных нарушений там по поводу иногенства. То есть это уже не из разряда, да, возьмем и а также экстремистами признаем. То есть выглядит так, что власть еще все-таки думает о своем имидже. Она хочет выглядеть как-то лучше. Или это не так, это просто стечение обстоятельств, это не Путин сверху сказал, а вот как-то само сложилось? Как вы думаете? Я думаю, что это именно завершение чкгб реакции, она должна выглядеть именно так, потому что, опять-таки, уничтожение мемориала нет никакого технического смысла, и наличие мемориала, собственно, не вредило этой системе. Это символический жест, то есть когда вот... 20 лет назад был снес, снесен памятник Дзержинскому, а теперь убирается мемориал. Это из области жеста, это из области политического перформанса. И поэтому они так стараются, да. Но просто 20 лет назад не было ФБК, ФБК не, не, не является символом дем, демократии, либерализма, борьбы с э, Чикаго, именно Ф, ФБК. Это все таки более что-то современное, и... Ее, видимо, не видят как врага такого рода, угу, как символического да. врага. Угу. То есть можно сказать, что это немножко разные категории, и к ним ну, разные да. методы применяются. Угу. Но вот сейчас ликвидировали мемориал, куча СМИ признают там куча уголовных дел, даже уже на звезд мы как раз с вами обсуждали про Моргенштерна, там, Инстасамку. А что дальше? Ну... В целом понятно, что власть не остановится, но не остановится насколько там репрессии как при Сталине или все-таки Путин не дойдет до этого. Ну, я думаю, что репрессии как при, при Сталине, они тоже невозможны и не нужны в силу экономических причин, но никому не, не нужно настроить бамы с дешевой рабочей силой, никому не нужно содержать миллионы заключенных. То есть репрессии все равно в сравнении со сталинскими будут точечными, но в сравнении с тем, что было 5-10 лет назад, они будут радикальными. Но до простых людей в целом не доберется, если они сидят молча. Но доберется, а никого... конечно. Доберется. доберется, конечно. То есть следующее, за... когда закончится террор относительно политиков, а он закончится их вообще не так уж и много, пойдут по бизнесменам в первую очередь, по мелким предпринимателям начнут отбирать бизнес, это безусловно случится, и люди, которые игнорируют это, что нас это не коснется, но это настолько банально, но придется повторить, да, они очень опрометчиво поступают и размышляют, безусловно, это коснется всех. Сказали... система экономически недееспособна, то есть государство, которое построено на сырьевой системе, экономически стремится к нулю, и оно будет жить за счет того, что он будет обирать своих граждан. А вот вы сказали, что экономически там невыгодно репрессии, но одновременно с этим нас там ожидают в каком-то времени, в ближайшем не ближайшем будущем, репрессии в отношении бизнеса. Зачем власти трогать бизнес, ведь это тоже невыгодно, это налоги, это возможность как-то прессовать, где-то брать взятки. Если мы будем уничтожать бизнес, то деньги же уйдут из России, и к чему вообще это все приведет? Ну, то, что происходит в России, вообще невыгодно в долгосрочной перспективе, но выгодно в рамках день прожить, до ночи, переспать. Более того, они прожили так 20 лет, то есть, с одной стороны, ресурсная экономика невыгодна, с другой стороны, дает огромную подушку безопасности, но если что, продавать нефть и газ, да? Поэтому ну, им просто так удобно добить и продавать. Угу. Ну, перейдем к такой, наверное, самой веселой теме, чтобы люди не заскучали, не уснули, не впали в депрессию. Это Собчак и Шнуров. Скажите свое видение ситуации, почему, как, что произошло? Потому что Я заметила, заходишь на страницы к различным политикам или простым пользователям, у всех свои версии, и очень интересно послушать ваше мнение. На самом деле, сам прецедент, он не интересен. Он написал шнур какую-то нехорошую там песню и спел ее, Собчак обиделась, муж, с муж ее обиделся. Интересна реакция, опять-таки, системных либералов, которые вступили на защиту Собчак. А почему, друзья мои, вы не защищаете с таким же пафосом, Алехену, Штейн, которые, по-моему, уже год с ними что-то происходит. У них все время под тем или иным арестом, их все время терроризируют. И еще массы и массы персонажей, это первое, что мне пришло в голову. Но Собчак, у которой миллионы, миллиарды, у которой все отлично, и ее вот просто задели. Да, я понимаю, что это все под видом, что ребенка оскорбили, но я прям совершенно сомневаюсь что ребенок смотрел это видео и плакал, и вообще понял, о чем оно, и вообще ему это сильно интересно. И я уверена, что ребенок собчак живет в тысячу раз лучше, чем любой среднестатистический ребенок среднестатистической российской семьи. Так в чем же дело? Почему у людей психологии вышкаленной дворини, которая бросилась защищать свою госпожу, и почему они не видят себя со стороны, насколько это позорно? Почему они не помнят того, что Собчак участвовал в спецоперации по продлению путинского срока? Она является плотью от плоти этой системы. И тем же представителем Путина, и, кстати, тем же добрым следователем. Но ну, когда она на политполе, запускают как бы редко. Но не факт, что не запустят еще. Кстати, сразу после этого прецедента она выступила с заявлением на украинском телевидении, о том, что вопрос Крыма никаким из будущих правителей России не будет пересмотрен, что Крым останется российским. Я думаю, что она сказала, что это совершенно не просто так. То есть вы тогда идите и сразу защищайте Путина. Зачем вы пишете ему петиции против Кадырова? Это полное нарушение социальной оптики. Это полное нарушение причинно-следственных связей. И все это под видом дикого такого морализма, слезинка ребенка, ребенка обитель. Я очень поэтому не люблю лицемерный морализм. И вот спасибо вам, что удалось об этом сказать публично. Я, правда, писала об этом несколько постов, но пусть люди подумают, как все это выглядит со стороны. Можно ли сказать, что Собчак вот, этим, вот этой своей реакцией добилась того, чего хотел? От вот этой жалости в ее сторону, от этого внимания? Или у нее был какой-то другой смысл в такой реакции? Потому что в целом Собчак, она плюс-минус на плаву там. Ее интервью с Блиновской дало ей кучу просмотров. Нельзя сказать, что она забытая фигура, и для чего такая реакция? Только чтобы ее они поговорили, ну, поговорили пожалели? Ну, Во-первых, что Ишнур и Собчак... Они, я писала, что они боятся пополнить ряды путинских бабок. У них мышление советских людей. То есть они, это люди, которые в 40-50 лет уже мнят себя на пенсии. Но не на пенсии буквально. Естественно, не будут жить там за 15 тысяч, какая там пенсия. А на пенсии ментальный что их спишут в тираж. Они этого боятся. Поэтому этот хайп им нужен перманентно, особенно Собчак. Ну, плюс заработки. Они боятся их потерять, что большие деньги будут и траты, и так далее. Да, она очень боится стать неактуальной. То, что ее это прямо так сильно уязвило, я в это не верю. Собчак нельзя сильно травмировать. Задеть можно, мы это видели в интервью ее с Вероникой Степановой. У нее какие-то комплексы, как ни странно, есть, хотя какие комплексы с такими деньгами? Вот мы видим, что с такими деньгами Маргарита симонян смотрит в зеркало и кажется, что там отражается кардаш Ян. Какие чудеса творят ресурсы. Видимо, какие-то мелкие проблемы есть у Собчак, но мы же не ее психотерапевты, чтобы их решать. Я уже говорила нашим зрителям, что они могут писать комментарии нашим спикерам, и я буду выбирать какие-то вопросы задавать. И не так давно в предыдущем, по-моему, нашем с вами видео был вопрос, как раз адресованный именно вам. Кто-то из, коммента... Кто из комментаторов спрашивает, в России вот революция должна быть именно насильственной, с оружием, там, с агрессией, или же все-таки дело в масштабе, и вот выйдет там, миллион человек, и все поменяется? Вы как понимаете, мы не можем в прямом эфире вообще подобные темы обсуждать. Эти вопросы как бы должны как-то пониматься по, по умолчанию. Да. Ну да, я, дум, я думаю, мы ответили нашему комментатору, и он все понял. Ну, сам вопрос, он провокативный. Вполне возможно, да. Зрители любят провокации. Почему бы и нет? А, а -а -а. Я тогда просто замечу по этому же вопросу, что у нас, к сожалению, нет никакой революционной ситуации. Когда она была, Революция была слета. И опять спасибо, ФБК. Ну, на этом все. Я думаю, мы обсудили все темы, и зрителям было интересно. Напоминаю, еще раз, пишите вопросы, мы их в следующий раз обсудим, если найдем что-нибудь интересное. Спасибо вам, и до новых встреч спасибо с вами вам. и нашими гостями.